Ну, собственно, вторая карта, карта нюк, нюк, естественно, укороченный, то есть это нюк, в котором игроки обороны начинают на рампах, игроки атаки сразу начинают в коридорах, и в атаке, к слову сказать, начинает команда The Last, как начинает 116-й, побеждает своего соперника в перестрелке, и здесь в тылу ничего себе. В тылу оказывается Морфеус, но вообще без шансов остается пистолетка за атакой. К слову, в матчах, когда формат встречи 2 на 2, обычно оборона, конечно, крепче стоит на ногах, потому что, как правило, появляются где-то уже в районе непосредственно бомб плента. Но, но, я считаю, что карта нюк в какой-то степени даже... Больше заходит именно атакующей стороне, поэтому, может быть, я, конечно, и ошибаюсь. Но я буду все-таки утверждать, что команда The Last сейчас играют первую половину этой встречи, находясь в сильной стороне. И, кстати говоря, юзер 118 добивает Морфеуса. Еще 2-0. Вот и приколы, как говорится. Только что достаточно простая победа была у коллектива Бладбат 16-5 По-моему, если я не ошибаюсь, или 16-4 Они выиграли карту Кобблстоун, и вот теперь Такое неудачное начало на карте Nuke. Ну, разумеется, два раунда ну, В общем-то, не показательны Нельзя оценивать э, Всю встречу и силу команды на той или иной Карте всего-навсего по двум раундам Тем более, здесь просто был Неудачно сыгранный пистолетный раунд И вот вам уже, заметьте Более закрытые позиции игроков Атаки, простите, игроков обороны И все, и после этого, как вы видите, раунд сразу забирает команда Бладбат Все банально и просто Из-за того, что Бладбатовцы спрятались где-то, вот просто где-то И команде The Last приходилось искать их Ну и поиски, как вы сами видели, увенчались неудачей Я бы даже сказал, наверное, провалом Любят действовать э, The Last через дверь, да? Что интересно Через секретку так называемую. Не совсем, правда, понимаю прикола зачем, но любят действовать. Чего уж тут поделаешь. Фаст и Морфеус по минусу, и это 2-2. Просто можно же там, ну, через аквариум выходить, через двери, например, открываться. Вариаций, как разыграть карту Нюк, уйма. Просто огромное множество. Я бы, конечно, не зацикливался так э, сильно и настолько надолго. На всего-навсего всего одном выходе на точку Счет 2-2 На Last берут тайм-аут Я не знаю, что там у ребят стряслось Может, кому-то нужно отойти Но в любом случае придется нам немножечко подождать Напомню вам, что Десайдер этой встречи Карта даст Именно первый даст А точнее, также укороченная версия Без точки Ну, вернее, там, где точка вообще просто перенесена в тэшку ну, если кто не знает, найдите такую карту и поиграйте на ней. Вот, собственно, но опять-таки это Десайдер, и только если она понадобится, она будет сыграна. Если команда BloodBat выигрывает карту Нюк, естественно, до даста мы не дойдем и отправимся смотреть следующую пару сегодняшних четвертьфиналистов. И если быть до конца точным, то это, насколько я правильно понял, команда Сипай... И Shadows, Shadows of uh, господи, Ancestors, ну это короче тень предков, если, если по-русски это тень предков, мне очень не нравится слово предок <laughs> на английском языке, оно очень сложно читаемо, ну лично для моего языка. Хороший молотов, кстати, сейчас секретку прилетел, ух ты как, вот это пожар, пожар, а следом хаешка от фаста, которая просто завершает. Просто завершает все задумки от команды The Last досрочно. Потому что сначала Хаешечкой... Нет, сначала вообще изначально как дело было? Прилетел Молотов. Игроки начали гореть в Молотове. Туда следом прилетела Хае и очередь с Калаша. Вот это называется жесть. Вот именно так жесть и называется. А и заметьте, опять Молотов бросили под двери. Спрашивается, зачем у нас здесь... Никто не играет под дверьми 118-й погиб от рук Морфеуса И теперь юзер 116 пытается найти возможность дать разменный фраг Ну, как минимум, у него есть коллаж Здесь скрипят двери неожиданно Ноги... Ноги аж, наверное, подкосились у 116-го В момент, когда у него дверь за спиной заскрипела Ну что, и сейф опять... <кười> <кười> <кười> Мастера сейвов. Но здесь, конечно, уже так удобно а, сейвиться никто не позволит, потому что двери, как вы видите, можно просто поломать. И юзер убегает куда-то под свой респаун обратно. А вот, непонятный какой-то круг почета сейчас сделал. И в итоге умер Ну вот просто зачем тогда мучения вот эти самому себе причинять? Зачем бегать? Просто выйди и умри Ну очевидно просто, что игрок обороны не уйдет с этой позиции Ну это минимум Это минимум, который очевиден И по которому стопроцентно, можно так сказать, была информация Что оппонент никуда не уйдет из забочки, Он так и будет там стоять Ну вот вам, пожалуйста, Молотов Ну не горят игроки атаки Повезло Повезло, что не горят. Не успели открыть дверь, а успели бы, было бы куда более весело, кстати говоря. Два калаша у одних, два калаша у других. Размен произошел. Морфеус забрал юзера 116-го, 118-й забрал фаста. И теперь один на один. Под флешку, кстати, неплохо сейчас пытается сработать а, Морфеус. Но оставляет 32. ХП своему сопернику и погибает. Вот так вот, дорогие друзья. 4-3 в пользу коллектива Бладбатт. Но The Last наконец-то показали, что мы типа, Эй, мы все-таки здесь, мы не забыли, мы пистолетный раунд как-то выигрывали вообще-то. Да, давно это было, конечно же, но какие-то все-таки намеки, намеки на борьбу The Last сейчас продемонстрирует. Очень интересный дым. Срезался дым с руки Не удалось кинуть его нормально В результате ни один из игроков атаки Не смог перестрелять своих соперников В частности, этим соперником был Морфиус, Которого никто так и не сумел перестрелять Дорогие друзья 5-3 в пользу коллектива BloodBat. Все пока что не из безизменно Давайте вот скажем, просто вот что э, изменений никаких пока что не ожидается, да и не предвидится на самом деле, потому что нет раскидок у игроков атаки. А я всегда утверждаю, что в 2 на 2 раскидки, кстати, очень и очень много чего решают. Ну, если у вас, банально, даже нет флешки под выход, тут, кстати, размен сейчас произошел. Господи, что за... за каша из пикселей сейчас происходит? Почему такие плавные перелеты от, од... от одного игрока к другому? 5-4. Снова коллектив The Last. Пытаются. Пытаются сделать нечто интересное и красивое. Но не совсем получается. Не совсем получается, такое бывает. Но, в принципе, согласитесь, 5-4 уже и не такое-то уж и большое расстояние. Но, если возвращаться к теме, которую я только что поднимал, банально, если у вас нет флешки под выход, ну, скорее всего, вы толком вразумительного ничего не сделаете, потому что вас будут принимать постоянно молотовыми, дымами и прочим-прочим-прочим. Чувствует Фаст, что его соперник где-то рядом, и чутье Фаста не подводит однозначно. 6-4 в пользу коллектива Бладбатт. Молодцы, вот так вот Очень жестко, но с проблемами Коблстоун шел, конечно, гораздо проще у Бладбат Нежели у The Last Сейчас, например, идет карта Нюк Потому что тут хотя бы В первой половине уже 4 раунда взято Там-то на, на Нюке все... Ой, на Нюке, простите На Коблстоуне все было намного-намного хуже Ну, без минуса с дигла обойдемся но 116 й имеет калаш и отличный спрей с попадание в голову Фаста Это 5-6 Не отпускают деласт своих соперников так далеко Как, например, опять же, я вынужден вспоминать Но это действительно факт э, Как это было на той же самой карте Да, Cobblestone, конечно же, боже мой Что-то я притормаживаю Ну, простите, утро, я еще не проснулся Ну, просто для меня 13.29, это еще утро <х forward> Обычно я приблизительно в это время только открываю глаза Морфеус с Фастом дают синхронные хедшоты. Оба в двери. Один в обычные двери, другой в секретные. В общем, 7-5. Легкие 7-5. Хотя вот сейчас были какие-то гранаты. Кто-то что-то раскидывал, но хедшоты решили все. Все из-за всех. Никуда было не деться. 116 й Ну, это уж прям, ну, совсем. Совсем. Нужно было дождаться, пока соперник займет аквариум, и уже вот тогда открываться. Слишком поспешный мув. 8-5. Первая половина за командой BloodBat. Смогли они все-таки ее выиграть. Но вот вопрос, опять же, с каким перевесом они перейдут во вторую половину. Пока что, возможно, счет это 10-5, 9-6 и 8-7. Но при любом раскладе, само собой... Команда Бладбат выйдут В перевесе во вторую половину Ой, не залетел дымочек немного Неприятный, так скажем, момент Фаст Ну, не тоже Опять-таки, я не, не совсем понял этого действия Ну ладно Окей, допустим Хорош крышот от Морфеуса Теперь догадаться нужно, где находится Еще один соперник, и Морфеус его забирает Вот это круто Круто, когда ты можешь догадаться И тебе еще и везет В плане того, что ты Пойду чекну Чекну В общем, идешь чекать какую-то точку А там находится соперник, который тебя в этот момент Не ожидает там увидеть Без этого везения в Counter-Strike, увы, тоже Кстати, никуда не деться Последний раунд, первой половины Перед сменой сторон, дорогие друзья Ну, здорово Только хотел что-то вам рассказать И уже можно и не рассказывать 10-5, вот и все, вот и все, что я хотел вам сказать, дамы и господа, и вот почему счет поменялся, команды не поменялись, а счет поменялся, это шутка такая, что ли, типа, видимо, да, видимо, все-таки шутка, так, ну, в таком случае, вот так, только здесь у нас э -э, взята 0 карт, а вот здесь взята одна карта. Вот так. Бладбат теперь в атаке против команды The Last, которая в обороне. И счет 10-5. Суммарный счет по картам пока 1-0. Морфеус Morpheus... очень долго, но все-таки убил. Все-таки убил. Хотя перестрелка была такая, знаете, изнуряющая. 11-5. И минус экономика у обороны. Хотя, как вы видите, ребяточки непростые. Они берут... Фармганы, а точнее фармганы скаут Ну, скаут это штука рабочая Дальних дистанций здесь хватает, чтобы реализовать его Но вот Ну, это прям слишком по жести сейчас, дорогие друзья Это слишком по жести Так, я не знаю, сейчас были какие-то лаги, по-моему, да? Должны были быть, по-моему, какие-то лаги сейчас. Я вот не понимаю. Вообще ничего не понимаю. Просто все идет по бороде. Почему, как и куда непонятно. Ну, ребятушки, с чатика ответьте, пожалуйста, есть ли сейчас действительно какие-то лаги. Были ли они? Ну, а у нас тем временем 13.5. Уверена, достаточно Бладбат шагают к победе. Атака у них может быть, кстати говоря, даже более результативной, чем у The Last. Мув фейкового открытия дверей. Ну, любят в команде Бладбат различные фейки. То фейки по постановке бомбы, то фейки еще какого-то рода. Но вот теперь, кстати, бомба устанавливается, и это совсем не фейк. Все, Морфеус находит юзера, и это 14-5. Устанавливается бомба Блин, 2 на 2 устанавливается бомба Я вот все время с этого в шоке Просто как вот постоянно нахрапом удается команде Бладбад забирать точку Еще и на ней бомбу ставить Ну, серьезно, типа, это же вообще жесть Это же вообще жесть Минус от Морфеуса, причем даже 2 минуса от Морфеуса И это 15-5, матчпоинт И всего-навсего один раунд остается коллективу Бладбад до победы 1 один шажок, который, кстати, достаточно несложно на самом-то деле будет совершить, учитывая, опять-таки, достаточно посредственный закуп у команды The Last. Фармган и полный напряжение.